Хочешь больше мобильных игрушек, а больше ничего не хочешь? Как можно играть, когда вокруг творится столько интересного? Курица родила щенят, собакеды подросли и сожрали курицу, в наггетце. и женцию впереди делала через магистраль. Два раза и пошла домой. Клава, клава, клар в колоду, клапан пыла, клапан в воду, ты. там дальше? Это Памела, Андерсон, а на М. Игры теперь будет все по-другому и никаких игрушек. Да ладно, шучу, сейчас все будет. То, что в нашем блоге произошли изменения, тут правда. Как-никак нам надо расти и рассказать о более интересных игрушках, которые не захочется удалять сразу после установки. Палец вверх, давайте знакомиться. Меня зовут Майя, и я буду ведущей этого шоу. Не поверите, родилась маленькая девочка в маленьком городе. Мама, папа, я. Потом кот. Э, кот умер. Собака. Собака тоже умерла, потом я поступила. Э, стоп. А что это я все себе... Давайте бы скорее играть. И в этом выпуске... Happy Land Happy Jump. Прыгаем и придерживаем труселя, чтобы из них не выпрыгнуть. Audmar. Скушай грипп и получи магическую силу. Сортирный апокалипсис. Аутраш. Игра для тех, у кого стальные нервы. Итак, первая игра, о мы хотим вам рассказать, она в стиле 90-х, но на современный лад. Это э, Happy Land Happy Jump. Красочная аркада. Которые признаны скоротать ваше время, пока вы куда-то едете на автобусе, на такси, на троллейбусе. В общем, везде и всегда играете и получайте удовольствие. В предыдущих выпусках мы вас уже знакомили с подобной игрой от этого автора, но в новой условия совсем иные. Те же цвета, те же пиксели, а играть еще веселее. Прыгаем выше, открываем новые препятствия и... снова прыгаем, иначе вас настигнет вода и ваш ананасный персонаж пойдет на дно. Управление простое, справится даже ребенок. Путем перемещения из стороны в сторону и одного прыжка прыгаем на один уровень выше. Частенько уровни находятся слишком высоко, и простым прыжком на них не попасть. Почти каждая перемещаемая на платформе живность словно как пружина потолкнет вас повыше, но если вовремя не прыгнуть и эти препятствия дотронуться до цитруса сбоку, ну вы поняли, а преград тут сколько. Раньше мультики и игры учили нас тому, что если будешь упорно, усердно стараться, то ты обязательно достигнешь высот. Здесь это не работает, потому что ну ты поднимаешься, поднимаешься и в конце ты все равно мертв. Блин, это не весело. Поэтому давайте к следующей игре. Адмар. Этот персонаж не живет на дне океана, но со дна достанет каждого. Брутальный мужик с рыжей бородой, викинг по имени Одморс, небывалой магической силой, приобретенная путем поедания волшебного гриба. Давайте-ка по порядку. Жил был один неудачник, над которым издевались все окружающие. Не быть тебе викингом, говорили они. И вот, закрывшись от всех в своем жилище, бородач пустил нюни. Уснул. Приснилась воину фея. И в том самом глубоком сне Мадама подарила волшебный гриб. Проснувшись, Одмар лицезрел подарок на его и толь был голоден, толь вообще дурак, засунул поганку себе в рот. Не забываем, мы в сказке, поэтому гриб переносит нас в сказочный мир. Игра перестает перед нами в качестве динамичного платформера. Сильно напоминает супер братья Марио, только уже по современному, как и в играх из 80-х, прыгаем на голову злодеям, подталкиваем все, что только можно толкать и собираем монетки. Игра очень динамичная и заскучать точно не даст. Тут либо земля уходит из-под ног и земля падает прямо на голову. А вредители такие и вас покалечить. И спасение всему грибы, придавшую невероятную силу. Ну это же сказка. Поэтому гриб какой? Сказочный. Переключения какие? Вы только посмотрите, как он прыгает. При каждом прыжке из-под земли вырастают грибы и таким образом подталкивают викинга подальше. Жители деревни обрадовались такому дару. Ведь наконец появился местный бородатый герой, способный защитить местное поселение. И только вождю этот дар не понравился. Ведь за такой силой может явиться проклятие, и тот был прав. Местные исчезли. Как и почему они исчезли, в этом Одмуру только предстоит выяснить. Смайграф настоящее искусство. Каждый из уровней был нарисован художниками, причем вручную. Музыка просто сногсшибательная, хочется слушать ее постоянно. Интересный сюжет, довольно динамичный, смышленный герой. Анимация, по-моему, это тянет на шедевр, вам не кажется? Как по мне, так это одна из лучших игр на смартфонах. А третья игра может стать последней установленной на вашем смартфоне. Велика вероятность, что вы разобьете его о стену, если у вас проблемы с нервишками. И правда, порой разработчики такие издеваются над своими игроками. Игры становятся сложнее, запутаннее на реакцию и на непредсказуемость. Все это уместилось в космическом ранере в полигональной графике. Смысл игры заключается в управлении реактивным истребителем, входящей в различные ловушки. С этапом за этапом пролетаем огромные дистанции и сносим на своем пути стены, состоящие из множества блоков. Путем свайпов самолет не только приподнимем выше или опустим ниже, но и наклоняем на 90 градусов в сторону, чтобы прилететь через узкие щели. Я считаю, что графика не главная. А главное, что геймплей. Поэтому напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, поэтому напишите. Поэтому подумайте что-нибудь и напишите в комментариях. Будьте особо внимательны, не все преграды статичны. Порой придется заранее предугадывать свои действия, чтобы не наткнуться на перемещающиеся ролики с шипами. Заключительным этапом будет обстрел вашего самолета. Не допустите поражения и долетите до финишной. Да, да, да, да, да, да, да, да, Это был шестой выпуск М-игры. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите в комментариях, какая игра вам понравилась больше. Всем пока, до новых встреч. Поддержи проект. Ссылка на донат в описании.